Привет друзья, вы на канале Со. Сегодня мы с вами будем делать куколку-пеленашку Вот такая маленькая куколка-пеленашка Делается очень просто Вам не потребуются практически швейные навыки Навыки шитья вам не нужны в данном случае Такая маленькая куколка из кусочков ткани из хлопчатобумажных или льняных и кусочка кружева можно использовать для украшения. Такая куколка в давние времена считалась обереговой и символической. Ее дарили невестам на свадьбу, чтобы у них появлялись последствия деточки. Такую куколку клали в колыбельку к малышам, чтобы куколка забирала на себя все плохое и тем самым оберегала ребеночка. В настоящее время такую куколку хорошо делать для детских игр, для девочек. Если у девочки есть большая кукла, то у большой куклы вполне может быть вот такой вот маленький ребеночек. В данном случае это у меня девочка, потому что она одета в розовые красные пеленочки. Розовый платочек, красная пеленочка, вот вы видите. Сейчас мы с вами сделаем... Такую же точную куколку я вам покажу подробно весь процесс. И это будет мальчик. Потому что, э, ну, чтобы обозначить, что это мальчик, мы будем использовать голубые цвета. Голубую пеленочку и голубой платочек. Давайте посмотрим, что нам потребуется. Я вам сразу покажу все заготовочки, которые я уже вырезала. То есть, чтобы вам все это заготовить в таком же количестве, точно так же, я скажу вам все размеры. Естественно, вам потребуется ножницы. Желательно, чтобы это были хорошие портновские ножницы. Тогда будет просто вырезать ткань из большого куска. Потребуется вот такой кусок. Здесь у меня примерно 18 сантиметров на 41 сантиметр этот кусочек мы будем использовать для основы для создания тела куколки далее потребуется небольшой кусочек кружева для украшения буквально 10 сантиметров кружева естественно хлопковое должно быть потребуется вот такая вот косыночка треугольник ткани сторона 11 сантиметров. Вот здесь вот треугольник со стороной 11 сантиметров. Далее потребуется для нижней пеленочки квадрат со стороной 15 сантиметров. Далее потребуется треугольничек для верхнего платочка со стороной 12 сантиметров, то есть на один сантиметр длиннее, чем нижний платочек. Потребуется квадрат ткани для верхней пеленочки со стороной 17 сантиметров. И еще я вам покажу, как сделать для такой куколки одеяльце, чтобы можно было куколку еще раз завернуть уже как бы в теплое одеяло. Для этого потребуется два квадрата. Желательно ткань использовать с одной стороны более темную, с другой более светлую. Вот два квадрата одинаковых со стороной 19 сантиметров. Также вам потребуются суровые нитки, льняные нитки толстые, и потребуется вот такая вот красная. Красная нитка, у меня здесь шерстяная нитка, она не должна быть слишком тонкой. Эту нитку мы будем использовать для создания берегового креста. Делать обереговый крест не обязательно, то есть это по вашему желанию. Если вы хотите придать этой куколке обереговый смысл, то конечно, обязательно надо сделать обереговый крест. Если вы такой смысл куколке придавать не хотите, это будет просто игровая куколка, тогда береговый крест делать совершенно не обязательно. Так, давайте будем начинать. Так, первое, что я делаю, я беру свою заготовочку для основания, для тельца, и начинаю ее плотно скручивать с узкого края. Вот так вот плотненько я ее скручиваю. Скрутка готова. Теперь я ее сгибаю пополам, так чтобы вот этот срез оказался внутри. Образом. соответственно сверху вот здесь у нас будет голова куколки и сейчас мы эту голову обозначим ниточкой я беру в правую руку нитку и вот так вот отступив от края как бы отступив расстояние на высоту головы ниточкой начинаю скручивать и двигаюсь дальше по тельцу закрепляю основу вот таким образом, и обрезаем и завязываю для того чтобы игрушка держала форму снова готова теперь берем кусочек кружева и накладываем вот так вот на голову ближе к лицу там где у нашей куколки должно быть лицо кончики отправляем назад так немножко пониже, опять закрепляем, нитку обрезаем, я рекомендую снова завязать нитку на каждом шаге я буду завязывать нитку, потому что, я предполагаю, моя куколка будет игровой. Поэтому мне важно, чтобы она не размоталась, не потеряла свою форму. Теперь я беру нижнюю косыночку, вот треугольничек светлой ткани. И мне надо вот этот длинный край немножко подогнуть. Я для этого буду использовать утюг. То есть я подгибаю буквально где-то пол сантиметра и утюжком приглаживаю. Так, хорошо. Кладем куколку на этот треугольничек. формируем на голове платочек таким образом, чтобы кружева немножко выступало, при этом сам платочек он может немножко заходить вот так вот на щечке, так, с одной стороны. И с другой стороны, таким образом и сейчас поверх этого платочка я сделаю обереговый крест, беру красную нитку и сначала делаю несколько витков в том месте где у куколки шея так. теперь накрест с одной стороны далее в районе туловища делаю несколько обмоток и накрест с другой стороны теперь я взяла кусочек ткани кусочек светлой ткани для нижней пеленочки верхний уголок я сгибаю смотрите, лицевая сторона у меня он здесь снаружи, верхний уголок сгибаю внутрь, сверху кладу мою куколку таким образом, чтобы верхний сгиб проходил немножко выше того места, где я обматывала куколку нитками то есть мы перекрываем обмотку и вот так вот аккуратно заворачиваем куколку в пеленочку Завернуть желательно туго. И опять же, сверху я закреплю конструкцию ниточкой. Просто для того, чтобы она держалась. Можно завязать здесь не на узел, а на бантик. Для того, чтобы, если куколка игровая, то в будущем можно было сменить ей пеленочку. Ну, например, на другого цвета. Так, теперь я беру кусочек ткани для верхнего платочка, и мне опять надо подогнуть по верхнему, по срезу, по длинному срезу примерно пол сантиметра, я опять использую утюг и завязываю платочек на куколку немножко выше того места где у меня нижний светлый платочек при этом на щечках верхний платочек может перекрывать нижний вот так вот так сзади вот так аккуратненько должно быть у нас уже личико появилось. Теперь берем верхнюю пеленочку, сгибаем верхний край, один уголочек в центр, сверху кладем нашу куколку и аккуратненько ее заворачиваем в верхнюю пеленочку. Стараемся завернуть плотненько, так, мне не нравится, вот тут у меня уголочек торчит, поэтому я повторю этот момент, вот так вот здесь вот подогну, Так, смотрим, что сзади получается. Сзади вот этот срез я немножко загну вот так вот внутрь. Вот и теперь мне надо куколку перевязать. Уже э, такой толстенькую нитку я беру. Она будет играть декоративную функцию. Делаю несколько мотков этой ниткой вокруг куколки. Не обязательно здесь слишком туго завязывать, заматывать. Обрезаю нитку и завязываю узелок, потом бантик. Что у меня получилось. Теперь кончики нитки я вот так подтягиваю, чтобы бантик был не слишком большой. И длинные концы ниточки обрезаю лишнее. А, вот, -то вот вторая куколка готова. Это куколка, будем считать, что это мальчик. Вот так вот можно делать куколку-пеленашку для игры или как оберег. Для куколки, если она у вас игровая, можно сшить полезный аксессуар, одеяльцы. Для того, чтобы сделать одеяльцы, я взяла два квадрата ткани. Один темный, другой светлый. И сторона квадрата здесь у меня 19 сантиметров. Я складываю квадраты изнаночной стороной вовнутрь, лицевыми сторонами наружу. Соответственно. теперь я буду подгибать срезы этих квадратов вовнутрь примерно на пол сантиметра и совмещать их вот таким образом причем я совмещаю так чтобы темная ткань у меня немножко выступала вот таким образом необходимо совместить края и проложить здесь строчку. Прямо иголочкой, руками я буду прокладывать строчку. Длина строчки будет примерно 0,3-0,5 мм. Я возьму красную яркую нитку. Вот я проложила строчку по всему периметру одеяльца. Вот так вот это выглядит. Здесь у меня начало и конец. Я обрезаю ниточку, завязываю здесь узелок и обрезаю аккуратненько близко к узелку. Так, одеялка готова. Сейчас я в это этой заверну куколку. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!